так хочу туда, где нас будет трое, я вейп моря, я вейп Всем привет, меня зовут Глеб, и с вами, как всегда, сигарет нет. Сейчас я хотел бы сравнить два довольно популярных девайса и узнать, какой из них будет более интересный. В батле примет участие два девайса, Asmol и Renova Zero Mesh. Погнали. А перед началом ролика я хотел попросить вас поставить лайк, оставить какой-нибудь комментарий, к примеру, о вашем любимом девайсе, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. Комплектация. Внутри упаковки у Осмола лежит один батарейный блок, один картридж, кабель микро USB и инструкция. А вот в Renovo Zero нас ждет поистине царская комплектация. Один специальный флакон с очень удобным носиком для заправки, два сменных картриджа, батарейный блок, кабель микро USB и инструкция. Так что за счет такой жирной комплектации Rena выигрывает. 1-0. Продолжаем. Дизайн и габариты. А смол довольно маленький и узенький, под высоту он всего лишь 84 мм. Корпус мода выполнен из пластика, за счет чего он очень легкий и весит всего лишь 24 грамма. Но при этом в руке лежит довольно приятно. Весь корпус исполосован маленькими линиями, которые делают удержание девайса еще более удобным. Также в Апорезе выпустили огромное количество различных цветов, так что подобрать девайс под свои нужды будет очень просто. Внешний вид у Renova практически ничем не отличается от Asmol, но как только вы берете его в руку, все кардинально меняется. Девайс довольно увесистый. Благодаря металлическому корпусу его вес составляет аж 50 грамм, что как-никак в два раза больше, чем у Осмола. А приятное матовое напыление и общая монолитность делают удержание этого девайса максимально комфортным. Тут опять безоговорочная победа. Реновы 2.0. Продолжаем. Внутренности Внутри осмол находится небольшой аккумулятор объемом 350 мАч. Зарядка происходит посредством порта микро-USB со скоростью 0,5 А. Так что с 0 до 100% осмол зарядится примерно от 40 до 50 минут. А вот внутри Ренова Zera находится аккумулятор на 650 мАч. Заряжается он силой тока в 1 А. Так что от 0 до 100% он будет также заряжаться не более чем за час. И третий балл также отходит в сторону Ренова. Функционал Асмол не обладает никакими функциями. Максимальная выходная мощность у него 11 Вт. Но стоит отдать должное платье. она обладает всеми необходимыми защитами. Реново Zero обладает регулировкой мощности, которая осуществляется при помощи троекратного нажатия на кнопку Fire. Когда цвет светодиода поменялся, значит вы перешли в другой режим. Стоит отдать должное Реново. В четвертом раунде он также получает победу. Картриджи у Осмола есть всего лишь один картридж с сопротивлением в 1,2 Ом и объемом в 2 мл. Но стоит отдать должное, этот девайс обладает просто невероятной сигаретной затяжкой, которая максимально сильно похожа на аналоговые сигареты. Так что если вы переходите сигареты на вейпинг, то Осмол вам очень понравится. У него можно сказать идеальная сигаретная затяжка. У Риновой есть два картриджа. Один керамический на 1,3 Ом, второй на сетке на 1,3 Ом. Ом. Его объем составляет 2 мл и он обладает довольно неплохой сигаретной затяжкой. Выходная мощность на керамике 9, 10,5 и 12,5 Вт. Выходная мощность на сетке 9, 11 и 13 Вт. Стоимость и заключительным моментом я хотел бы назвать цену этих устройств, поскольку Asmol стоит на треть дешевле, чем Ренова. А для некоторых людей этот критерий является самым важным при выборе электронной сигареты. Итоги В конце этого ролика я хотел бы сказать, что хоть и Ренова одержал беззаговорочную победу, Asmol является одним из лучших девайсов на сегодняшний день, как минимум благодаря его прекрасной, невероятной и просто умопомрачительной сигаретной затяжке.